Привет новичкам Фаберлик! Приветствует вас интернет-проект Фаберлик Онлайн. Мы хотим поздравить вас с регистрацией. Вам крупно повезло, потому что за ваш первый заказ вас ожидает шикарный набор в подарок. Все, кто зарегистрировался до 4 июня и еще не успел сделать ни одного заказа, получат три средства декоративной косметики абсолютно бесплатно. В набор входят стойкие тяни для век, помада и тушь для ресниц серии Skyline. Почему именно этот подарок? Да потому что наступает сезон стойкого макияжа, который не подведет ни в городской зной, не в жаркий день на морском берегу Итак, как получить набор Skyline в подарок? Есть три условия Первое, быть зарегистрированным в проекте Faberlic Онлайн до 4 июня И не иметь ни одного оплаченного заказа Второе. До 4 июня в период действия каталога номер 8 оплатите заказы на сумму от 1199 рублей, если вы живете в России, 359 гривен, если вы житель Украины, 35 белорусских рублей нужно оплатить в Белоруссии, 359 лей в Молдове, 5999 тенге, если вы находитесь в Казахстане и 1259 сомов, если вы из Киргизии. Кстати, эта сумма указана в ценах каталога, то есть для вас, как для зарегистрированного покупателя, она будет ниже на 20 процентов и третье условие с 5 по 25 июня в период действия каталога номер 9 получите свой набор в очередном минимальном заказе прошу обратить внимание на то что в общей сложности для получения подарка вы сделаете два разных заказа давайте узнаем подробнее что входит в подарочный набор любой оттенок туши для ресниц искусства объема новая фибровая кисть большого размера придает ресницам мгновенный максимальный объем Одним движением вы прокрашиваете сразу все ресницы. Кисть захватывает и позволяет нанести на ресницы больше туши, чем обычно, приподнимая их и делая взгляд еще более выразительным. А фибровые волокна великолепно разделяют ресницы и не дают образоваться комочкам. Любой оттенок жидких теней для век – галактическое путешествие с нежной кремовой текстурой. Они добавят вашему макияжу таинственного мерцания. Экспериментируйте с богатой палитрой сияющих оттенков. Они равномерно наносятся, быстро сохнут и долго держатся, не скатываясь и не осыпаясь. Благодаря мягкому, комфортному аппликатору тени просто и удобно наносить. Их можно использовать и в качестве подводки, проведя продольной стороной аппликатора линию вдоль основания ресниц. Любой оттенок губной помады «Модельер Цвета» моделирует и подчеркивает форму губ, удерживает четкий ровный контур и насыщает цветом. Обеспечит стойкость за счет воска с кристаллической структурой, получаемого естественным путем. Интенсивный цвет создают специальные пигменты, входящие в состав, а ухаживающие масла дарят губам мягкость, текстура помады, блеск и бархатистость.